гостик, или по-нашему кузнечик. Внутри полого трубчатого корпуса расположен пружинный механизм, который сжимается и распрямляется за счет веса и усилий прыгающего. Для удобства вверху корпуса расположены ручки, а внизу подставка для ног. Это новое ощущение, адреналин, заряд жизненной энергии и в конце концов просто забавная штука. Светодиодная подсветка на колесо велосипеда. Устройство цепляется на колесо и позволяет наблюдать рисунки или текстовые сообщения на стандартной велосипедной скорости от 5 км в час. Гаджет работает от трех батареек или аккумуляторов типа 3 а Также в комплекте идет пульт дистанционного управления для переключения рисунков и надписей. Записывать текстовые графические рисунки очень просто. В комплекте идет диск со специальной Брелок «Вечная спичка» имеет принцип действия зажигалки и спичек одновременно, но более оригинально и универсально. Такое приспособление позволит вам всегда иметь под рукой источник огня. Резиновое кольцо на резьбе фитиля не допускает испарения горючего из корпуса и проникновения влаги внутрь. А это маленький MacBook. Жаль, что не настоящий. Это всего лишь зеркальце в виде ноутбука. Выглядит очень классно. Открыв его, вы увидите точную копию клавиатуры с самыми мельчайшими деталями и экран, который, разумеется, послужит зеркалом. Бумажный самолет с мотором позволяет заставить обычный самолетик из бумаги лететь около двух минут вместо типичных 50 секунд. Самолета в комплекте нет, есть только моторчик для него, а сам самолетик вы сможете легко сделать из листа бумаги. После того как вы сложили бумажный самолетик, вставляете модуль с моторчиком в прорезь. После того, как электрический бумажный самолет готов, его нужно подзарядить. Для этого переднюю часть мотора вставьте в зарядное устройство. Секунд через 20 мотор полностью зарядится и пропеллер начнет крутиться. Умный магнитный пластилин загадочная вещь. В нем содержатся миллионы магнитных частиц, которые реагируют на магнитное поле. Чем сильнее рядом магнит, тем интереснее ведет себя пластилин. При ударе по нему твердым предметом он разлетается на кусочки. К счастью, его можно потом собрать и пользоваться дальше. Умный пластилин – занимательный подарок, который обережет от депрессии и создаст на долгое время отличное настроение вам и вашим детям. «Летающая бабочка-сюрприз» – это необычный и прикольный вкладыш в открытку. Такой сюрприз не оставит никого равнодушным. Только представьте, вы сможете подарить открытку, открыв которую получатель удивится вылетевшей оттуда бабочке. Нужно просто повернуть голову бабочки примерно 40 раз по часовой стрелке, подложить в открытку, и она готова к использованию. Длинные волосы регулярно становятся причиной засора сливного отверстия в ванной. Чтобы избежать изнуряющей работы с вантузом или заливов трубы химикатов, можно использовать недорогое и эффективное приспособление. Для удаления скопившихся волос достаточно потянуть за цветок и убрать потенциальную причину засора прочь. Очистку необходимо производить приблизительно один раз в 2-4 месяца. На Алиэкспрессе продаются необычные семена в виде ушастого зайчика. Да уж, завести зайчика я еще понимаю, но вырастить? Чем еще меня порадуешь, Аль? Шоколад? Только при одном этом слове начинают течь слюнки и улучшается настроение. А вы когда-нибудь пробовали кит-кат со вкусом зеленого чая или со вкусом сэндвича? Нет? Алиэкспресс исправит это недоразумение. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске.